Здравствуйте, красноярцы! Мы чайная компания Берендей из города Мариинска. Едем к вам в гости, Красноярск. Мы знаем толпы в Мы изготавливаем 4 сорта из одного растения. А вы знаете вкус чая Александр, ты знаешь вкус ванчая? Я боюсь, что знаю очень много вкусов одного и того же чая, якобы, но от разных производителей, вероятно. Да, и каждый считает, что он делает абсолютно правильный напиток. И вот мы, друзья, научим вас понимать разницу в напитках в, напитках, в чайных напитках, Вот где это чай и имеет право называться чаем, а где это травяной сбор. Абсолютно верно. И вкус от этого меняется, у каждого производителя есть чи авторские, есть чи, которые действительно могут называться чаями. Друзья, мы будем в гостях проекта Свалка, который находится на улице Перенсона. Более подробно вы увидите внизу в комментариях адрес. Мы будем там 6 и 7 числа, с 4 часов, проводить презентацию с дегустацией нашего чая. Приглашаем вас, это вход бесплатный. Там мы расскажем вам подробно, как различать вкусы, как понимать, что можно за чаем, что нет. Богатую историю ванчая расскажем. Про себя расскажем. Про наше производство расскажем. Я могу про Равилля рассказать. Он про меня может расскажет. Итак, приходите 6 и 7. А мы с вами не прощаемся. Ждем вас на мероприятии. Пейте Мариинский Ванчай. Не будьте, не будьте здоровы! Здорово.